Времени суток. Меня зовут Хинамори. В этом видео я расскажу вам о своих первых десяти пэтах. К сожалению, они не все сохранились, поэтому мне придется рассказывать о тех, которые сейчас у меня на руках. Эти пэты, на удивление, очень даже хорошо сохранились и... С ними еще даже снимать можно. Коллекционировать пэтов я начал э, в 2008 году, если не ошибаюсь. На тот момент я посещал второй класс. Уже тогда я безумно обожала котиков. Неудивительно, что моей любимой книгой были «Коты-воители» от Эрин Хантер. Я добился за свою жизнь того, что у меня есть все книги этой серии. Ну и, конечно, когда я узнал, что есть такие существа, как пэты, я как-то начал коллекционировать сначала именно в основном котиков. А старт этому положил, кажется, второй класс. Женский день, где парни нам подарили пэтов, которые, кажется, купила учительница. Там было три разных наборчика, и, конечно же, я захотел все, но мне достался только один из них путем обмена. Таким образом, моим первым пэтом стал вот этот кот Кошка. Да, это тот самый кот, которому уже, наверное, 7-8 лет. У него здесь случилось с глазом небольшой кабум, да, но это... проблема у него только три года того, что кто-то его слишком сильно лапал. Именно этого черного кота с тыквой, которая шла вместе с ним, я и хотела в первую очередь. Не ассоциировался с бичем из котов-воителей. Потом я называла его Ночка. Это был мой любимый пэт, моя любимая игрушка. Это видно вот по этой шее, которая уже... А -а -а. Дальше моей целью было собрать все эти три набора. И следующими были... Эти оба кота, которые шли вместе Мне кажется, вот этот вот Сохранился лучше всех из моих старых пэтов А Сильвестра я поменяла уже несколько раз То есть это не тот самый первый пэт Так что да мне очень нравятся вот эти кляксы в их глазах. Вот я знаю, что благодаря Кити Фокс, которая называет этих котиков бон bon бон bon я обожаю вот эту форму. Вот, просто, ну, милота. Они еще такие приятные на ощупь. господи! Сначала вот этого Пэта, который Сильвестр сейчас, звали Арису, но после того, как Арису куда-то сдуло и появился Сильвестр, я решила переименовать из этого Пэта Арису в потому что, ну, это уже не Арису. А еще он старший брат Хина, а еще он любит одеваться в платьишко. Ах, этот Пэт Рэндж тоже был девочкой, но его роли постоянно меняется. Ну и последний Пэт, которого там раздавали, это был вот этот Заяц. Он у меня очень сильно ассоциировался с подругой. С подругой из моей начальной школы. О, были времена. Времена, когда я до пятого класса ходила учиться в России. А еще у него такие длинные уши, что можно сравнить их с антеннами, серьезно. После этого у нас начались первые поездки в Германию, и даже там я умудрялась покупать Пэта на деньги родителей которые были категорически против, но Паул умеет добиваться своих целей. И этот Пэт, которого я лелеяла, которого я обожала, который шел вместе с Косточкой, я я от него, наверное, даже сейчас. Хаски мне попался в одном ЛПС-журнале. Да, там просто к журналу приклеенная вот эта вот коробочка с ним. И, о господи, мимо пройти я просто не могла. Я помню, как я называла этого Хаски Вольт в честь персонажа любимого мультфильма. Следующего пэта я опять купила в продуктовом магазине В отделе игрушек И это вот такой вот олень У нас в Германии просто кишат эти олени Я только увидела, что там продавались вот эти наборчики с пэтами На которых вот такие вот татуировки находились, да? И я такая сразу, А, все это любовь, это мое И опять Паула победила и упросила родителей купить ей очередную игрушку Я настоящий король шантажа да, правильно. Упади, упади в нужный момент. Ее я очень долго называла Сакура. Как раз таки из-за узоров, которые нарисованы на ней. Это поп я купила в последнем нашей поездке. И вот оно. Сейчас, наверное, меня убьют, но когда-то я ошибочно полагала, что это не Чихуахуа, а Коала. Да. Наверное, из-за этих ушей, по которым сразу сказать, что это чихуахуа невозможно. Да, у мне даже мама сначала думала, что это куау, но никак не чихуахуа. Представьте, какой это был шок, когда я узнала, что это песик. Ее я купила из-за того, что тогда очень обожала Мадагаскар. И мне казалось, что куала чем-то похожа на Лемура. И она чем-то досмахивает на лемура. И, конечно же, поэтому, благодаря великой женской логике, которая у меня играла еще в юном возрасте, конечно, ее надо купить. Коне! Конечно, она лемур! Вдохновившись таким семейством Куали их и Лемуриих, я решила купить себе вот эту шиншилу. Это не совсем та шиншилла, которая у меня была с детства, но да. Я помню, что при покупке этой милой шиншилы мне понравился ее окрас. посмотрите, ну, она, она милашка, и вот эти пятнышки такие нежные. Ну, ну, ну при. Я до сих пор люблю шиншил и, блин, я хочу собрать их всех, серьезно. Потом Паула маханула на набор с больничкой, где шел вот такой вот милый ящер. Я помню, что у меня была в начальной школе подруга по имени Диана, которую я очень мило называла Ди или Ди-Ди. И мы стали снимать видео с ЛПС, какую-то наподобие сказку в фильм. И там был вот этот вот персонаж, которого Ди миленько назвала мистер Крокс. Далее с пэтми у меня случился просто какой-то огромный перерыв, где их не покупала, не коллекционировала, я к ним не прикасалась, я про них забыла. И после моего переезда в Германию, после окончания начальной школы пятого класса, у меня была очень большая депрессия. Я вспомнила, как я смотрела вместе с Дианой и некоторыми одноклассницами, королеву пэтшоп и, может быть, если я буду тоже снимать видюсики с пытиками, то, то типа смогу найти друзей и все такое, потому что когда я переехала сюда, у меня друзей не было вообще ни одного. Все они какие-то были неразговорчивыми, можно так сказать, дикими. Хопа охалай-махалай. Да! Это Нека. Именно она была символом моего начала активной деятельности на Ютубе и в LPS-блогинге. Милая кошечка, которую я до сих пор очень сильно люблю. И как персонажей, как Пэта. Именно она была символом моего канала и души. душе. Она до сих пор остается. И... Блин, я вот говорю, у меня слеза наворачивается. Красивая блондинка с зелеными глазами. Ах, зеленые, не голубые глаза, хоть где-то. Ее я купила быстренько так за 7 евро, то есть она была очень-очень дешевой для европейской кошки. Я думаю, что также нужно упомянуть пэта, которого я первым обменяла на своей первой встречке. Ну, раз у нас типа 10 первых пэтов. Те, которые пришли ко мне вместе, я, конечно, считаю за одного хино хиночка, хинусик был первым, кого я обменяла у кого-то на встречке. Да, я его не покупала. И да, у меня их два. Ну что, пацаны? Как дела? Этот пэт принадлежит Кити Фокс. И я его обменяла у Гренки. Это я знаю. И я до сих пор благодарна той и другой Кити Фокс и Гренки за него. Потому что, блин, он шикарный. А этого пэта я купила недавно специально для перекраски. То есть я всегда собираю оригиналов, но если мне нужно кого-то прикрасить, то я покупаю второго пэта. Его я купил у Alps Channel, если я не ошибаюсь, и я хочу сделать прям полное-полное подобие хины. То есть у него вот эти бровки, бездомные, голубые глаза, и ему не хватает только его голубых рожек, которые светятся. И все, идеальная хина с галстуком. Глазки и бровки ему, конечно, сделал мой любимый Ферн. И, конечно, хоть я и люблю оригинал, но мне кажется, что вот этот вот пэт выглядит лучше и роднее, хоть появился у меня недавно, но я все равно никого из них не отдам, ибо хина это священно. Плюс у этого глаза они более такие голубые, глубокие, а у этого они... Напоминает цвет морской волны Вот цветок вот этот Что ж, на этом видео подходит к концу Спасибо вам за просмотр Надеюсь, что вам понравилось это видео и вы его хотели, ждали И вот я сняла его Нам, сжалилась над вами Хотя на самом деле Ну признаете, никто не ждет моих видео Большое спасибо за внимание Один момент, одна импровизация Счастливо!